Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик и сегодня у нас новое видео Недавно я опубликовал в сообществе на ютубе такой небольшой опросик, какое видео вы хотите видеть Ну так вот, и в опросе победил прокачка аккаунта Я изначально хотел прокачивать свой аккаунт, но потом подумал типа Это наверное будет не так уже интересно, потому что я свой аккаунт прокачал, я купил себе Prime Ну вот Кейсы, в принципе, мы открытие кейсов и так делаем почти, не знаю, каждую неделю И вот, на стриме своем я решил, типа, разыграть такую небольшую, типа, прокачку аккаунта И вот, наш победитель, сегодня мы находимся на его аккаунте У него 25 уровень, и на аккаунте находится 300 золотых монет И сегодня мы будем его прокачивать Так, как заявил мне автор, он хочет сначала прокачать себе дигл на фулл прокачку. Давайте немного осмотрим вообще инвентарь. Что тут имеется? Имеется стартовый пак, как я вижу сразу. Так, да, по скинам это будет понятно. Давайте посмотрим скины. Ну, кстати, дорого-богато. У него есть керамбит, у него есть керамбит. Так, что у него еще есть? По кейсам у него ничего нету. Так, ладно, давайте посмотрим, где у него дигл. Вот он. Так, ну давайте его прокачаем на максимум Как мне владелец сказал Так, переведем немножечко Золотых монеток в Обычные Да, обычные Так, давайте Заходим Дигл прокачиваем Так Так так. И вроде не хватит, а не хватило Еще остается вроде бы, да? Та же сумма и осталась Понимаю так, и еще теперь прокачка аккаунта, у нас будет кейсы, кейсы кейсы, вроде бы владелец сказал надо покупать летние кейсы, сейчас я это уточню. Итак, друзья, я уточнил, и да, будем открывать мы летний кейс. Ну, так что давайте переводим все оставшиеся монеты в синенькие. Так, переводим. Итак, на аккаунте у нас 20 тысяч синих монеток, и сейчас я закрою форточку. Разъездились тут всякие. Итак, продолжаем. Так, давайте. Э, так, что кейсы надо покупать? Надо покупать кейсы. Кейсы у нас находятся здесь. Летний кейс. Давайте покупаем. Недостаточно монеток. Закупили просто все. Просто на все монеты закупили летний кейс. Так, кейсы вроде бы здесь находятся. Да. Итак, 8 кейсов у нас находится в инвентаре, и давайте будем надеяться, что что-то тогда выпадет, так, что из, из летнего кейса нам выпадет вообще, так, ну, нож, да, просто я забываю иногда, что выпадает из этого кейса, так, но ну, будем надеяться на нож, будем надеяться на нож, шансы очень маленькие, потому что я на своем-то аккаунте, сколько там уже кейсов открыл, штук 40, вроде бы да, 40 кейсов, у меня до сих пор ничего не выпало у меня только выпал тар и mp5 спорт я его скрафтил такие дела так тактика тактика мудрый супа немножко подождем и сразу же будем открывать ну в принципе я тут наговорил немножко поэтому я думаю стоит уже открывать и так летний кейс что ты мне дашь так, Крутится, крутится и что-то фигня какая-то нам выпал тар тар нам выпадает, так, опа. Переходим к следующему кейсу. Переходим к следующему кейсу. Прям фастом мы его откроем сразу же. Почти. И нам выпадает с него реварьер, ревик нам выпадает. Там, кстати, его вот тут ножик был. Кто видел, тот видел. Так, остается у нас мало кейсов, мало, мало. Так, блин, ну давайте открываем. Немножко тоже подождем. Намутим какой-нибудь, потыкаем вот сюда, вот сюда потыкаем, вот сюда потыкаем, вот сюда потыкаем, вот так потыкаем, не знаю как-нибудь. Ну, давайте уже будем, наверное, открывать, не знаю. Давай. Нож Да Дай нож хотя бы подписчику. Нет, нет. Вот опять нож был синенький, вроде бы там, но нам выпадает еще один ревик. Выпадает еще один ревик. Блин. Пять кейсов. Пять. Это очень мало шансов вообще нет. Два ножа пролетело. Два ножа пролетело. Блин. Ну хотя бы нам какую-нибудь, не знаю, mp 5 спорт. Давай. Дай мне mp 5 спорт летний. Ну давай. Ну давай. Я в тебя верю. Ты же летний кейс. Хотя ты вышел осенью. Ну да, ладно. Давай. Ну или калашек какой-нибудь. Давай. Нафиг нам ливорель. Зачем нам реварьер Если я не ошибаюсь. Нам выпали все ревариеры вроде бы с этого кейса, да? Раз, два, ну да, в принципе, понимаю. Так. Три кейса. Посередине нож. Ну, НК, ну, НК. Почему ты перекатилась на синюю? Лучше бы фиолетовую отдала. В последнем нож. Мне кажется, в последнем нож. Давай. Давай, М9. Спорт. Давай. Давай. I can't stop. Нам не выпадает, наверное. Последний кейс, друзья. Последний кейс. Мы должны выбить нож. Мы обязаны выбить нож. Потому что последний кейс. Ну как так-то? Не может быть такого, что мы не выбили нож с 8 кейсов. Хотя я 40 не выбил. но да ладно. Так, а у него вообще крафты имеются? Нет? Крафты у него хрупкий кейс почти. А что из него можно сделать? понял. Ну ладно. Надо будет себе, кстати, у меня этого керамбита нету, и я его хочу, на его выбить. Друзья, так что давайте, поддержите меня лайком, и скоро выйдет открытие кейсов, я надеюсь. Так, давайте, погнали, последний кейс, вот так тебя покрутим, не знаю, давай-давай, просто натыкываемся, и... Нет, нет, и еще раз нет, даже, блин, тар пролетел, тар пролетел, к сожалению, почему тар пролетел, почему он нам в него просто так... На. Возьми меня. Нет, он просто пролетел. Подлый поступок. Очень подлый поступок с его стороны. Этого Тара. Очень подлый. Так, что у него тут? Что я ему выбил? Я выбил ему до хрена реварьеров. Я выбил дофига вот этих штук. Это я вроде не выбивал, да? Или это я не выбивал? В общем... Аккаунту не повезло, к сожалению, аккаунту не повезло. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь этому аккаунту повезет. А с вами был я, Рыбный Супик, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.